Поиск машинки это боль каждого мастера. Тот самый аппарат, который поможет делать идеальные волоски, растушевки, будет удобен в руке и не будет ломаться. Не знаю, какие еще бывают запросы у мастеров. А я нахожусь в поиске машинки, как и все, сколько лет работаю, столько ищу. И наблюдая за многими мастерами, я пробую, конечно, машинки. У меня лежит на складе Биотек, НПМ, много дорогих машинок, много дешевых машинок, средней цены. Вот долгое время я работала на Шайенах. Мне неудобно Все равно. Хорошая машинка, но неудобно лежит в руке, прям неудобно работать. И недавно я, наблюдая за очень классным мастером из Эстонии Оксаной Мартыненко, заинтересовалась машинкой, которая она работает. Потому, что на вид в руке она сидит отлично. И большой плюс того. что у тебя есть публичность и свой YouTube-канал очень активный. Это то, что прошла неделя с тех пор, как я заинтересовалась аппаратом и он уже был у меня. Сразу хочу сказать, что этот отзыв не проплачен, никто не просил меня даже его оставлять. Просто я, как потребитель, оказалась очень довольна, мои ожидания были даже превышены. А я какое-то время после того, как нашла этих производителей, их в Инстаграме наблюдала за их работой, за... я увидела, что это действительно производство, не то чтобы кто-то поехал в Китай а, и брендует, шлепает свое имя на машинку. Нет, это производство очень серьезное, начиная с того, что там такие алюминиевые металлические какие-то брусья, машины, аппараты, там, пигменты, машинки эти полностью производятся в США. Как и для всех, я думаю, тоже для меня это тоже как бы знак качества сразу. Не знаю почему. Я начала искать эту машинку просто в России, чтобы купить ее, чтобы попробовать. Не нашла. Их не продают в России, нет ни одного дилера, ни их, ни их Eagle. И мне пришлось с ними связаться напрямую, и спросить, где я могу приобрести эти аппараты, может быть, прямо у них. И они выслали мне этот аппарат на тест просто прислали его мне бесплатно. Я хочу обратиться к производителям этого аппарата. Мой аппарат называется Билар и сказать им спасибо за то, что они прислали мне на пробу машинку и второй спасибо за то, что она мне понравилась. Ко мне пришла картонная коробка, ее я брать не стала, просто вот покажу сам аппарат. Пришел он ко мне вот в такой коробочке, внутри еще одна коробочка, коробочка прям у меня машина отделана таким деревом. Когда ее открываешь, в ней лежит машинка и лежит еще одна часть, одна деталь. Так вот, это вот, наверное, надо отрезать, я вообще ее еще не снимала. Короче, это держатель. Эта часть полностью металлическая, ее можно стерилизовать, и при желании она снимается легко. И вот это эргономический держак, то есть, его, в принципе, гораздо удобнее держать, ну, как считается некоторым мастерам. То есть, он вот в этой части утолщается, но я работаю вот этой тонкой частью, она мне нравится. Чем мне понравилась эта машинка сразу? Во-первых, она действительно очень легкая, она весит по ощущениям меньше 100 грамм и она очень удобна для руки я долгое время работала аппаратами Cheyenne, и хоть я и выбрала в нем переходник более тонкий более удобный для руки вот эта вот г-образная часть которая перевешивает назад руку во время штриховки не очень удобно на волосках еще более-менее терпимо но в общем и целом этот аппарат гораздо более неудобен для руки чем вот этот вот этот прям по моим ощущениям для руки женщины прям идеален с этим переходником я еще не работала но с подобными я работала на других аппаратах это в принципе тоже удобно просто надо ко всему привыкать мне пришли иглы разных конфигураций совершенно разных но так как я работаю единичками я пока что балдею от единичек 0.2 то есть 0.20 это самые тонкие иглы которыми я работала на самом деле до сих пор у меня самые тонкие были 0,25 квадроны. Кстати, к этому аппарату подходят и квадроны тоже. Вообще, в принципе, все самые распространенные виды картриджей. Так как мне прислали картриджи и это совершенно бесплатно, я просто не могу не показать вам, как это работает. Хотя мне очень жалко тратить вот, вот так. я их действительно прям полюбила, очень классно работает. Как и во всех аппаратах, они вставляются очень тонкий носик. Как показывает моя личная практика, я относительно недавно перепробовала огромное количество модулей в поисках такой идеальной, идеально настроенной иглы, чтобы она не дребезжала, что, потому что я люблю рисовать волоски и, в принципе, когда игла стоит идеально и не вибрирует, поливает пигментом меньше и работать гораздо проще и быстрее. И вот у этих модулей, конечно, игла настроена идеально. Так, также в комплекте к этому аппарату мне прислали шнуры, их два. Один вот я еще не открывала, второй подключен, лежит у меня ждет, ну, про запас, видимо, но сделаны шнуры вполне... Качественно на вид. Шнуры тонкие, мягкие, невесомые, в принципе, никак не оттягивают назад руку, когда, когда ты работаешь и вставляются ну, все просто легко. То есть, аппарат. Знаете, как у меня лежит на складе аппарат NPM, в который шнур встроен в ручку. И буквально на пятой процедуре у меня вот это место начало барахлить, и я вижу многие мастера работают вот таким образом, чтобы шнур шел идеально вверх и не изламывался вот в этой части. А второй минус, что если ты хочешь разобрать и простерилизовать всю ее помыть, то ну, ты не можешь. Шнур встроен и шнур не металлический, как бы его никак не обработать. Ну, ладно. И работает этот аппарат на вольтаже примерно 5,4 – это максимальная скорость, на которой стоит работать. Я проконсультировалась и спросила также у Оксаны, она подтвердила. И на этой скорости, сейчас самое прикольное, ее не слышно. То есть, иногда я такая, я ее выключила или нет во время работы, ее реально не слышно, звука практически нет. Вот это весь звук я прям сейчас близко-близко к микрофону поднесла. То есть я реально пальцами едва ощущаю ее вибрацию, ее нету тоже. Ну как бы я понимаю, что машинка работает, но звука нету, какой-то шепот. И я сейчас покажу для сравнения на, это тоже очень хорошая машинка, ей работала долго, и она мне нравится, что, ну, другой совершенно звук, и даже на такой скорости. Ну, на 5,4 никто не работает, на шее не все работают. Ну, и я в том числе на растушевке это ну, где-то 6,5. Звук уже совершенно другой. И на волосках это где-то где 8,5-9, а то и иногда и на 11 работала. Почувствуйте разницу, то есть, она реально гораздо громче, но вибрация не ощущается, потому что вся вибрация сосредоточена в корпусе, в руке вибрации нету. Но вот такая разница в звуке, и я, наверное, впервые услышала, когда работала, вот эти вот, как игла втыкается и царапает кожу, вот этот звук сам, он стал такой прям очень слышный во время работы. Я, конечно, покажу, как, я, как она работает на латексе. Хоть я уже довольно долгое время работаю ей на коже и делала все, в принципе, процедуры, какие возможны. Кстати, вот вылет регулируется, ну как обычно, вот в этой части вылет иглы, ну миллиметра чуть-чуть примерно, чуть больше миллиметра. То есть вот слышно реально звук, который издает игла, дотрагиваясь до латекса, громче, чем звук самого аппарата. Вибрации в руке нету абсолютно. То есть, в принципе, сейчас я чуть подниму скорость. Я еще пока не встречала аппарата, который на такой тихой, как будто бы медленной скорости рисует вообще все. И волоски, и растушевки, и черные плотные стрелки. Я уже попробовала все иглы разного размера, естественно здесь у меня сейчас одна из самых тонких, по-моему, 0,3 игла, ну и естественно и пучки, все, все, все, и наверное я, кстати, на ней готова попробовать пучки, потому что пучки я избегала на тонких вот таких вот аппаратах обычных перманентных, у них не хватало силы, чтобы проколоть пучком достаточно хорошо кожу, а вот на аппаратах типа Шаяна и так неудобно. Еще и плюс, если пучком работать на лице, это, на мой взгляд, как-то слишком неудобно и травматично. А на этом я обязательно попробую. Стоит этот аппарат в Америке 1200, ну короче, 1300 где-то долларов. Ничего не скажу насчет гарантии, я повторюсь, я не продаю. Не пишите, пожалуйста, мне, как купить, сколько стоит и где ваш магазин, чтобы заказать, обращайтесь напрямую к дилерам. В данный момент я точно никак не связана с этими аппаратами. А в описании к этому видео я обязательно оставлю ссылку на сайт и на инстаграм производителей этого аппарата, поэтому все вопросы к ним. Есть ли гарантия, какая она, это тоже к ним. Я надеюсь, что, может быть, в описании к этому видео они отметятся и напишут тоже. А для России цена аппарата в районе 100 тысяч рублей. Ну, это такой, это как бы средний ценовой сегмент. Потому что, допустим, вот этот аппарат он стоит в районе там, 40 плюс-минус, плюс еще надо купить блок питания к нему, педаль и еще какой-то переходник там к нему нужен. То есть, в итоге где-то тысяч, наверное, в 60-65 выйдет этот аппарат, но из них двух я бы выбрала в данный момент вот этот, чтобы им работать. Как долго он работать будет, я не знаю, у меня нет опыта использования его годами, но общаясь с мастерами, которые работают, уже больше года и как бы не ломался пока. Общалась с мастерами. При работе на высоком вольтаже где-то 9 и выше в течение года эта машинка сгорела, ее рабочая мощность это скорость на критикале на не выше 5,5. То есть она и тихая, и работает, и кладет отличный, как бы смысла разгонять ее сильнее нету. Огромный плюс этих аппаратов, я кстати боялась, что они работают только на каких-то вот родных модулях, а это то, что они также работают на всех, на абсолютно любых, в том числе на моих любимых квадронах, на которых я работаю уже очень долго, и ими тоже очень довольна. Рекомендую ли я его начинающих мастерам? Мастерам Конечно, да, если бюджет вам позволяет. То есть с ней вам работать сразу вы стартанете проще и легче, чем, допустим, вот с такой, который не очень удобно держать в руке. То есть учиться ей гораздо проще. Если бюджет не позволяет, вы, конечно, можете искать какие-то аналоги, Их очень много. Можно даже за копейки, тысячи за три найти аппарат, но разницу вы поймете в принципе со временем, когда сможете сравнить то, что вы делали, как вы это делали, то, что я хоть и считаю, что что основная проблема в руках мастера, но аппарат тоже имеет огромное значение. На что влияет аппарат? На то, как быстро устает ваша рука до судороги иногда устает, когда аппарат неудобен в использовании, как быстро укладывает она пигмент, потому что в момент прокола Некоторые аппараты не имеют достаточно мощности, чтобы кожу прям действительно проколоть, и они ее просто как бы царапают, повреждают, то есть у вас сукровица, кровь иногда, пигментов кожи все нет и нет, и, конечно, в этом доля вины аппарата есть. Хочу сказать спасибо производителям, которые прислали мне на тест этот аппарат, он мне очень понравился, хочу сказать другим производителям, вы тоже можете присылать, я с удовольствием сделаю обзор, но имейте в виду, что он будет... Если мне аппарат не понравится или он не будет, по моим ощущениям, иметь вот баланс между ценой и удобством и качеством в работе, я, конечно, об этом обязательно скажу. Надеюсь, вам этот обзор был полезен. Всем спасибо за просмотр, всем пока.